Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели и YouTube зрители. Сегодня у нас 10 августа. Время в Чикаго около 8 часов утра. И мы начинаем наши программы. Меня зовут Майкл Меликов, я руководитель центра Сангейтс. В студии никого нету, кроме Аватар, а я, так сказать, рядышком. Сегодняшнюю программу я хотел бы начать с нумерологического прогноза. Сегодня у нас среда. Среда 10 августа. Мы поговорим буквально совсем немножечко о тех людях, которые родились в этот день. Ну, во-первых, 10 число это те люди, которые обладают солнечными качествами. И находится под влиянием Солнца и Урана. Ну а знак зодиака это Лев, что, в общем-то, все соответствует. Так вот, если говорить о чертах характера, допустим, таких людей, которые родились в этот день, и о их качествах, то можно отметить вот что. Ну, это, во-первых, действительно достаточно живой и быстрый ум это чистолюбие поскольку это свойственно качествам солнечным что такое солнце? солнце это во первых лидерство это относится к царям цари они как бы управляют, как мы знаем это относится кстати к правителям сегодня больших государств, президентам стран, они по идее, должны обладать такими качествами, и поэтому их выбирает народ. Целеустремленность и способность принимать ответственные решения, а особенно концентрироваться в очень такой э, серьезный момент. У царей всегда надо, было, надо отметить такую вещь, что у царей всегда были советчики. Допустим, у фараонов были жрецы. А у царей были визири. Ну, это те люди, которые обладают качествами Юпитера и которые имеют возможность советовать. Поэтому, скажем так, прежде чем пойти войной на кого-то, всегда советовались лидеры стран, государств и царств-королевств со своими советчиками, теми людьми, которые обладают качествами действительно советовать. Ну что еще? Дело в том, что влияние Урана на людей, которые родились, это, кстати, не только 10 числа, это и 1 числа, это 10 числа и 19 числа, в данном случае августа месяца. Но вот влияние Урана придает таким людям повышенную способность к интуитивному, к интуитивному восприятию каких-то моментов, независимость, оригинальность взглядов и напористость, предприимчивость. В чем тут может быть кетч, в чем тут может быть проблема для таких людей, которые живут в наше время, естественно, не являются царями, полководцами, руководителями, а просто люди, которые хотят, чтобы, так сказать, ну, царям нельзя указывать, как мы понимаем, царями нельзя командовать. И если кто-то по отношению к этим людям начнет применять вот такие вот вещи, говорить, вот ты иди туда, ты делай то, у них начинается, так сказать, внутренняя борьба, И даже если они в подчиненном положении, они внутренне могут с этим не согласиться. И тогда начинается конфликт их натуры внешними какими-то обстоятельствами что может привести к проблемам сердца то есть э, все естество таких людей противоречит отдаваемому приказу поэтому им не стоит идти какую-то вот выполнять такую рутинную работу это то что называется скорее, дарма или предназначение а хотелось бы чтобы такие люди, во-первых, знали об этом, во-вторых, ну, делали так, чтобы им не приходилось быть в таком положении, иначе это может окончиться и для них, и для окружающих какими-то негативными событиями. Далее. Эти люди, неравнодушных по частям различным, не исключено, что они могут избрать карьеру даже политическую. То есть, вот почести, это их стезя. Они хотят, чтобы их так сказать, носили в паланкине, на руках. И они этому очень рады. Финансовое положение. Ну, надо сказать, что у них как раз неплохое финансовое положение. То есть, вот знак, под которым они родились Именно лев в сочетании с сегодняшним числом Дает возможность получать в течение жизни удачу Но в молодые годы им приходится сталкиваться с трудностями И это не всегда так гладко и так все хорошо Как это, скажем, можно ожидать им приходится, так сказать, через тернии их звезднам пробивать э, в себе путь. И примерно, примерно, опять же, надо знать полную дату рождения, но примерно это возраст 35-37 лет. А после этого вот то накопленный опыт прошитых лет и то понимание своей природы дает им возможность получать уже бенефиты, получать, э, скажем, результаты этого многолетнего, скажем так, труда, и это будет проявляться в материальном отношении. Ну, то есть, короче говоря, есть все шансы добиться процветания, высокое положение в любом обществе. Дальше. Здоровье. Ну, эм, надо сказать, что в детстве такие люди подвержены. Да, подвержены эм, разным заболеваниям детские, юношеские заболевания ну скажем, лихорадки там ревматизм, фурункулы э, и так далее но примерно в возрасте 28 лет 27-28 лет, вот это все должно уйти и дальше уже э, приходят э, здоровье поскольку люди, которые родились э, ну они обладают льву, лев он же, так сказать э, э, наоборот всех там, скажем, нападает, и с ним э, шутки плохи. Если он будет какой-то такой худенький, какой-то такой хиленький, так это уже не лев. Это непонятно что. Поэтому, э, как правило, эти люди обладают цветущим здоровьем, румянцем, э, широкой костью сложения. Э, ну вот, э, единственная проблема, как я уже отметил, это то, что если их натура будет не соответствовать окружающей обстановке, они попадут в такую ситуацию, которая может отразиться на сердечной деятельности и это надо понимать то есть рекомендации такие, так сказать, медитация гулять на свежем воздухе, солнце в воздухе, вода, ну и так далее это понятно, дальше ну что, камень, камень. ну вот камень таких людей должен быть вот здесь красного цвета это или коралл, ну или рубин более, так скажем, благородный. Особенно если они занимают какую-то вот такую вот позицию лидерскую, если они хозяины каких-то своих фирм, компаний, то желательно им носить вот такие вот камни. Если одежда, говорите о одежде, то это все цвета, которые соответствуют Солнцу. То есть это золотистого цвета, желтого цвета, может быть какого-то оранжевого цвета, золотисто-коричневый цвет. Но влияние урана могут добавлять в эти цвета какие-то вот такие сероватые какие-то оттенки. Может быть электрик цвет. Ну вот примерно так. Какие счастливые годы и какой самый счастливый день, хороший день в их жизни? Ну, э, во-первых, это то, что связано с единицей. Единица у нас – солнце. Солнце у нас – Sunday, то есть воскресенье. А, также это может быть еще и, скажем так, ну, в какой-то степени четверг. Четверг. Поскольку, несмотря на то, что четверг – это день Юпитера, кстати, но цвет похож, цвет оранжевый. То есть цари они сами, в принципе, знают, раз они цари, то они уже с детства впитали в себя мудрость какую-то. И по крови, и родители, естественно, их вот так вот вели. Поэтому у них есть эти качества. У них есть эти качества, и это, возможно, возможно еще и четверг. Что касается дат то это все то что связано с единицей и в какой-то степени четверкой то есть ну скажем первое число я уже называл первое десятое девятнадцатое и четвертое тринадцатое двадцать второе число вот в меньшей степени но тоже это благоприятные -э числа если они падают на как раз день недели воскресенья то вот это вот все усиливается то есть такие дни ну тут еще надо смотреть, если там семерки в, в дате рождения, но можно идти, там, скажем, покупать лотерейные билетики, то есть удача будет сопутствовать. Ну, в казино я не рекомендую, а вот сейчас немножечко, буквально пару слов, поговорим о другой сфере деятельности, если это можно назвать деятельностью, туда можно тоже идти. Ну вот таким образом. Так что, дорогие именинники с днем рождения всех вас, ну удачи, здоровья и процветания. А о чем я хотел поговорить? Это буквально, ну, читая по следам передач, которые мы проводим, особенно вот в последнее время стали мы говорить с астрологом и положение дел на бирже, на сток-маркете. Вот там можно применить свои, так сказать, качества. И, в общем-то, это, ну, скажем так, комбинация, шахматная комбинация, я бы сказал. Это неудача, то есть мы должны разбираться, мы должны анализировать графики. Ну, в частности, если мы говорим о каких-то прогнозах, предсказаниях, то, вот, к примеру, сегодня всплеск евро пошел очень серьезный вверх по отношению к доллару. То есть доллары идет вниз, причем достаточно резко. Он уже упал, хотя технически биржа еще не открыта. То есть через 25 минут открывается она, американская имеется в виду, нью-йоркская биржа. И начнутся всякие там взлеты и падения. Вот. А хотя, если мы говорим уже о валютном рынке, то это Форекс. Foreign exchange. и маркет этот открыт уже давно, поскольку с момента открытия уже прошло достаточно много времени. Это 12 часов ночи, да, по времени нашему, Вот открылся Лондон, но уже и открыто Нью-Йорк. Нью-Йорк валютный рынок уже открыт, в общем, движение идет в полном разгаре, евро идет вверх, вопреки, кстати, прогнозам, Почему? Ну, вот есть такое правило На бирже И для трейдеров есть такое правило Одно из главных правил Надо трейдить то, что ты видишь А не то, что ты ожидаешь Несмотря на любые прогнозы Это всего лишь прогноз Вероятность всего есть 50%, 70%, 80%, 90% Но всегда есть вероятность Противоположная Если мы вышли на улицу Метеорологи говорят 90% процентов дождя, а мы говорим, мы им не верим, и точно пошел, мы говорим, ну вот я же говорил. Поэтому, так сказать, можно это иметь в виду, но, в общем-то, вот если направление в одно, и нам астрологи или там ясновидящие предсказывают о том, что будет падение или взлет, и наш график показывает то же самое ну тогда шансов больше если у нас идет конфликт это идет туда это идет сюда ну тогда или вообще не вступать в это э, гиблое дело э, или тогда уже как-то руководство тем что ты видишь действительно есть определенные правила это то что касается это то что касается э, евро по отношению к доллару ну можно отметить еще э, Нефть. Мы совсем недавно говорили на эту тему с э, очень известным и очень э, действительно э, профессиональным астрологом Андреем Бухариным, который как раз отмечал, что евро э, вот, будет идти в определенном направлении, но и золото будет идти тоже в определенном направлении с нефтью. А нефть оказывает очень большое влияние на... Э, и внешнюю политику стран и на то, что происходит внутри самой страны то есть прямая связь здесь может быть, не всегда но может быть, ну надо сказать что, скажем, по моим прогнозам не астрологическим, а по графикам ну какое-то время неф должна ползти вверх, она к тому времени как дошла до какой-то линии поддержки, это называется суппорт, она пошла вверх ну и не дошло до линии сопротивления. То есть оно должно куда-то вот дойти, там упереться, а там посмотрим, куда оно пойдет. Ну, э, это можно посмотреть по графикам. Это можно посмотреть на Deltic Trading Academy. Deltic Trading Academy. И в Facebook, на самом деле, на странице Майкла Мерика, моей странице, на э, SunGaze Radio, куда будет эта программа выставляться. На YouTube есть много э, презентаций, и много каких-то уроков открытых где это можно посмотреть и даже и получиться, наверное вот, как на русском языке так и на английском языке, дорогие друзья мы с Аватаром прощаемся сегодня с вами у микрофона и перед камерой был Майкл Мелихов. ну, всем доброго и хорошего дня мира и здоровья всего доброго до следующих встреч. До свидания.